Это кальян, смотрите, то есть я воды налил, здесь у нас отсек пустой, здесь воздух, значит табачок, а сверху сюда вот насып. Сейчас мы прикрываем все это каллаудом, причем здесь есть такая грань, бордюр, видите, очень удобно ставится и фиксируется. Вот такая у нас волшебная коробочка получилась, Две ладошки и все, и можно его в любое место брать. И вообще, мне кажется, она на дискотеке где-нибудь очень прикольно, ты стоишь такой с кальяном. Ну, вот куча применений, даже, например, взяли, мы поехали на наших скутерах, сделали тур по Бали, всем захотелось кальян покурить. Достали прям на дороге, и все таки, отдохнули, дальше поехали, да. Что если вы тоже любите подымить, то ссылочка на конянчик будет в описании. Кстати говоря, есть еще разные цвета вот этих трубок и чаши, можно выбрать. Мы выбрали вот такой желтенький, яркий.